Шо? Я ну, вообще ну, ну, ладно, а? Всем привет и знаете за, И знаете, за все существование канала За все три года Моей плодотворной деятельности Накопилось достаточно много комментариев На которые я сегодня бы хотел ответить Прокомментировать, дать свою оценку К сожалению, сегодня не будут Комментарии типа Гов взаимную подписку. Ха-ха, я ржав в один час. Я пересмотрел несколько раз. Это коротко и никого не интересует. Ну, Итак, давайте начнем. Лайтмен пишет. Окей, только вылаживай побольше приколов. На что я ему отвечаю? С удовольствием. Я понимаю, что этот человек ну, слегка плохо учился в школе, э, прогуливал, наверное, уроки русского языка, ну и, но я не намекаю ему на это. На что ему намекают другие пользователи? Флим ТВ ГГ пишет: Лайтмен, выучи русский язык, вылаживай. ХДД. На что ему Лайтмен отвечает? Флим ТВ ГГ, рот закрой. А как еще написать? Осел и В дискуссию вступает Тейгер Плей и задается тем же вопросом. Флим, ТВ, А как по-другому? Just in general, всем ясно и понятно объясняет. Как нужно было правильно написать? Выкладывай. Звездочка осел. Ну, как-то так. Демонн спрашивает, как скачать видос? Я думаю, что в 2018 году уже всем известно и давно-давно понятно, как скачать видосы с Ютуба. Ой, ну, бывает такое тоже. Ну ты же знаешь, да? Ты знаешь? Стыдно не знать. Я бы облизал лицо мальчику на заднем фоне. И что ты этим хотел сказать? Александра Скопинцева, если ты сейчас меня видишь, смотришь, слышишь, дышишь. Ну и так далее то обязательно напиши мне, пожалуйста, что ты хотел этим сказать, потому что я, честно сказать, не понял, что ты хотел мне сказать этим самым. Я даже оставил ссылку на видео, где ты написал этот комментарий, чтобы ты пересмотрела свои слова и мне написала расформулировку. Ты ч, ебанутый? Что ты там делаешь? Из этого же видео. А кто это га в заднем фоне в 0.30? Муз ТВ. Шпет увидел, что брат снимает и ушел. Логично. В те далекие времена, когда я еще не был так сильно популярен, как сейчас, когда я еще назывался подруг. Что там? Ты еще назывался по-другому. По-моему, по в то время я записывал видео на экшн камеру около компьютера. У меня был компьютер, где на мониторе было... был текст, который я просто в тупую читал, как бы, и ко мне и я был дома, к сожалению, не один. И мне приходилось запирать в комнате всех своих братьев. Чтобы они там сидели тихо, спокойно и никуда не выходили. К сожалению, они мне не слушались, выходили, мешали мне всячески. Я пытался под этого подстраиваться. В принципе, вот он результат. Ссылку в описании я оставлю на видео. <музыка> Очередной блогер, который хочет срубить просмотр нашу Шурыгиной. Ну а почему бы нет, хоть какая-нибудь от нее будет польза, а то сажать людей не всем полезно. Чел, ты можешь музыку тише делать. Я тебя пришел послушать, а не музыку. Базара ноль, Сейчас все будет. Угар! Блин, это фигня! Но тут девочка маленькая, нельзя поставить сразу лайк и дизлайк. Так что только коммент. И на этом тебе спасибо. 50% дружко, 24% биг-рушн-босс. Откуда, блять, тут пришел? А, ребята, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Э, включайте колокольчик. Э, всем пока. Не верьте ничему, что сейчас происходит. Запись. Поехали. Всё, Матрей, успокаивайся, пожалуйста. Ну, чуть-чуть подаче. Э. Э. Ну, в общем. Я ну, переодеваться не надо. Чё? Говорю, переодеваться не а надо. А почему? А, ну, может быть, да. Ну, в общем-то, ребята, вот я снова с вами. Я все-таки решил дальше доснять это видео. Ы, тот, кто помешал мне, пришел во время съемки, вот подарил мне вот такие вот замечательные три шоколадочки. Я их отложу себе сюда. Итак, читаем дальше. 50% Дружко, 24% Биггрэшнгос. У меня к тебе вопрос. Откуда такие цифры? Как ты их рассчитал? Дай мне, пожалуйста, формулу, по которой ты рассчитал... Данные цифры. <музыка> С прищепками мне понравились. Э, ах, эти знакомые руки. Oh, you touch my ta la la. Mm, my ding -ding -dong. <музыка> Семья обзорчиков. Ну что тебе здесь не понравилось? Скажи мне, пожалуйста. <музыка> Бля, да зачем, зачем ты хочешь хайпа? Ты же ничего не представляешь из себя. Вали дочку воспитывать. Можно бомбить, можно не бомбить, как.. Ну во-первых, что хочу-то его врачу, это интернет. Здесь ум. Ну, во-вторых, она не, не дочь. Она моя сестра, родная. Неужели непонятно, а? Я первым написал коммент. Ура! Вот только я понять не могу, причем здесь Урал. Потому что вместо Ура написано Урал. А ссылки непонятно. Топ контент в ванной. Аха, поржал. Просто на тот момент э, место для съемок было только в ванной. Самое подходящее место, во-первых, и в плане звука там было очень удобно, так как. Звучало, почему-то, очень хорошо. Меня посадят за изнасилование кнопки повтора. Думаю, что нет. <свечес> Бля, что срочного? Не знаю, а что? Не смешно совсем. Когда брат смотрит, так и хочется крикнуть ТА ТЫ ЗАЕ! Э <свечес> Выключу эту хню! дай поспать нормально вот кстати хочу с тобой согласиться э, действительно раздражает когда ты уже хочешь спать ложиться а брат наверху смотрят дебильные видео всяких дебильных придурков которые а а от каждой какашки обкакиваются блять взрослые дебилы блять а в основном Дима Масленников, да. <музык> Крутые уши и удачи в развитии канала. Спасибо большое. <музык> <музык> Смотри, <смех> съебись нахуй, важно с этой птицей. Ты не мешаешь снимать видео для моих зрителей, подписчиков. И, случайных зрителей, случайных подписчиков. <музык> Дай название трека, плиз. Дай название трека. Ребята, где ваши комментарии? Спрашиваю я. Где ссылки? Это дичь ТВ. Ты хотя бы подписал название модели в описании? А то со слов ни хрена непонятно. Ро Марио, смотри описание. Я там все подробно выложил. Уже все исправлено давно было. Долго еще будешь досмотреть Ты не отвечаешь на комментарии. Кто это тебе такое, сказал, девочка? Вот как-то так пообщался с подписой. Половина видео парниша учит распаковывать коробку. Ну и что? До сих пор я до сих пор не умею быстро распаковывать. Распаковки, потому что я ценю то, что я купил, потому что я купил их за собственные деньги, собственно заработанные вот этими вот руками, вот этой вот головой, поэтому я быстро не умею распаковывать коробочки, я ценю каждую посылочку, которую мне принесли китайцы, прислали точнее, как дар божий какой-то. У тебя так мало подписчиков, а видео очень классные, удачи тебе, продолжай в том же духе. На что я ему отвечаю взаимностью. Спасибо тебе, друг. Побольше вот таких комментариев под моими видео. Закажи iPhone 4C Соли, Его и вот тебе хорошая мобила для звонков. Э -э, спасибо, да, но спасибо, нет. Пожалуй, откажусь. Люблю зубную пасту, созданную китайцами, другую не использую. Ах, красавец. Очень классные эффекты и видео хорошо продумано. Спасибо тебе, Виктория Ви. Большое спасибо. Пиши комментарии побольше под меня видео. Да. Кэтрин Кэт спрашивает, сколько ты зарабатываешь денег? Ну, примерно вот столько баблишка я зарабатываю на ютюбе, вот сколько я заработал тут, е-е-е, много бабла. Бабла много очень. Так, иди остановиться. Это не кавер. Семин, я и без тебя это знаю. Просто хотел хайпануть, вот и все. Кто трек с музыкой сводить будет? Пушкин? Че доебался? Коротко и понятно. Охуенно орнул. Гой еще такой хуйни. По травой заходит. Ну и не страшно тебе такое писать в интернете. М? Не боишься, что тебя заберут. По ЗЛСД заходит. Ну что ж сказать, какое то сборище наркоманов, честно говоря. У меня нет такого пинала и той фиговины, и нет втулки пылесоса. Но знаешь, парень, это действительно трудное искусство. Очень трудно случайно сломать пылесос, затем его починить. Ну да. Автор, что с речью? Произношение, будто вы пьян. Я специально из этого комментария пересматривал это видео, где этот чувак написал мне комментарий. Я, в принципе, ничего такого бухого не заметил в моей речи. Если ты заметил, оставляю, опять же таки, ссылочку в описании с названием, комментария. Найдите мне тайм-код, пожалуйста. Где я говорю, как бухой чувак. Поэтому, пожалуйста. Вот такие вот комментарии писали вы мне на протяжении трех лет. Я выборочно выбрал несколько таких неповторяющихся комментариев интересных, странных, каламбурных ну вы поняли и сегодня я снял про это видео, первое свое если вы будете мне дальше писать какие-нибудь необычные, странные комментарии я обязательно сниму про это еще одно видео в принципе, думаю, это не последнее не первое, не последнее видео что там дальше по сценарию до новых встреч, друзья, не скучайте, скоро с вами увидимся, ну, вы поняли, всем пока. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, колокольчики, ну, ты понял. Я думал, видео будет дольше, ладно? Ах, ты ж! Мои ноги, ох. Ох, короче, монтаж обещает быть жестким.